как буквально за пару минут создать уникальный и, главное, читабельный текст с процентом уникальности от 80 и выше для своего сайта, блога, страницы в социальной сети, рассылок, рекламы, научиться выполнять более 30 типичных операций работы с текстом, не обладая навыками копирайта. Смотрите это видео до конца и вы станете эффективным копирайтом. Расскажу о двух способах, которые я использую для создания сейчас уникальных и читабельных текстов. Видео однозначно будет полезно для тех, кто регулирует создает контент для своих ресурсов, либо зарабатывает на создании контента. Видео буду стараться записывать максимально подробно и понятно, поэтому скорее всего получится длинновато. Смотрите в описании ролика тайминг, смотрите то, что вам нужно. Так, контент это бог. И как же его создавать для своих ресурсов? Даже если вы являетесь экспертом своей ниши, но не можете написать текст, чем вы будете наполнять свои ресурсы. Либо у вас ситуация, как у меня. Я занимаюсь технической поддержкой ресурса, но не могу глубоко разбираться в этой нише. То есть я не могу написать текст с нуля для своего ресурса. И вот тут я использую два способа, о которых я вам расскажу. Первый способ – онлайн-сервис искусственного интеллекта для копирайтеров. Сервис Jarvis или Jarvis, извините за английский. Уверен, что многие, услышав слово «искусственный», сразу в голове представят тексты, которые формируют программы транскрибации, Google-переводчики. То есть смысл понятен, но читать это реально очень проблематично. А Джавис работает совершенно по-другому. Посмотрите, вот краткое описание товара с моего сайта и вот это описание полностью сделал сервис Javis. Все это написано не мной, это сделал вот этот замечательный, не побоюсь этого слова, сервис Вот Именно о нем я расскажу максимально подробно в этом видео. Процесс регистрации на сервисе я опущу, в описании вы найдете только ссылку. Выполнив очень простую регистрацию, вы попадете на инструментальный панель выглядит она вот таким вот образом сервис имеет английский интерфейс но не рекомендую вам переводить это все на русский язык потому что вы себе тут не поможете посмотрите лучший ролик до конца поймите принцип работы этого сервиса а он у него очень простой и очень логичный и тогда вам этот английский интерфейс абсолютно мешать не будет итак по Инструментальная панель, на которой расположены шаблоны или сценарии работы с текстом, лучше так это говорить, которые вы наиболее часто используете. Вы можете полистать, что тут еще есть, какие-то новостные рассылки и так далее. На этом останавливаться не буду. Как работает сервис? То есть создает свои тексты на основе сценариев. Как тут правильно они называются? шаблонов. В меню, которое расположено у вас слева, пункт «Шаблоны». У Джервиса есть Универсальный шаблон, он тут так и называется, то есть длинная форма или длинный помощник. Этот шаблон позволяет вам писать любые тексты. Вот Под словом любые я подразумеваю тексты в любой нише, по любой тематике, для любых целей. За любую универсальность приходится платить, и вы платите тем, что вам придется заполнить достаточно много, ну, с моей точки зрения, форм. Каждая форма это информационное поле и текстовое пояснение, что вы тут в этом поле должны внести. Как я уже говорил, сервис реально очень понятен, то есть вы должны дать какой-то стартовый текст, от чего нужно плясать, да, то есть на основе чего сервис начнет формировать вам этот текст, какие-то ключевые слова и так далее. То есть если вы глубоко не владеете английским языком, ну возьмите например вот этот вот текст, скопируйте и в том же самом Google переводчики там, переведите. Я этим длинным шаблоном не пользуюсь, потому что передо мной, как скорее всего перед многими другими людьми, работающими в интернете, стоят какие-то конкретные задачи. То есть вот у меня например конкретная задача переписать описание товаров на моем сайте, то есть сделать их реально уникальными. Поэтому выбирая Шаблоны. Я выбираю шаблоны для веб-сайтов, либо шаблоны для блогов. Джевис мне показывает те действия, которые наиболее часто выполняются над контентом для сайта, либо для блога. Все эти сценарии работают аналогично вот этой длинной форме, но... Настроить их значительно быстрее. Звездочками помечены те шаблоны или те сценарии, которыми более я часто пользуюсь, чтобы быстрее их искать. В списке открывшихся шаблонов, наверное, самый востребованный или чаще всего используемый шаблон – это переписать текст. Ну, то есть, говоря по-русски, это сделать рерайт текста. Это стиль работы которые, например, я постоянно использую. Уверен, что прежде чем начинать что-то делать в своей нише, вы проанализировали ресурсы конкурентов, скорее всего, нашли какие-то ресурсы, которые вам очень нравятся, и назвали эти ресурсы донорскими. Вы ничего сами не придумываете, вы просто берете какую-то информацию с этих ресурсов доноров и творчески ее переписываете. Шаблон, который так и называется обработка текста, позволяет вам это сделать очень быстро, причем абсолютно не обладая никакими навыками копирайтинг смотрите выбираю шаблон и мне нужно заполнить только два поля первое поле это контент то есть то что я хочу переписывать я беру короткое описание товара копирую его и могу конечно сразу же вставлять вот в это информационное поле контент но Обратите внимание, что для того, чтобы Джавис работал, ему требуется текстовый блок не больше 600 символов. Поэтому прежде чем вставить блок в «Сервис», я его размещаю в Word и начинаю этот текст обрабатывать. То есть, что я делаю? В первую очередь я удаляю слова, которые написаны по-английски. Это с моей точки зрения очень важно, потому что одна из настроек в шаблоне – это язык исходного языка. Если я выбрал русский, то чтобы не путать сервис, я все англоязычные слова из этого текста удаляю. Надеюсь, логику моих действий вы понимаете. Удалив англоязычные символы, я избавляюсь от, от воды, то есть оставляю только, как говорят, мясо, то есть то, что несет информационный смысл моего будущего переписанного текста. Все, что не нужно, я удаляю. Если вся информация очень важна, я тогда разбиваю этот текст на блоки по 600 символов, чтобы два раза последовательно занести их в сервис Javis. Word легко показывает статистику. Вот сейчас у меня 633 символа, поэтому нужно еще немножко удалить что-то. Так, я получил текст на 600 знаков. Теперь я его с чистой совестью могу вставлять ровно 600. Следующий пункт, который желательно настроить, это пункт «Тип голоса» ну, или «Стиль начитки». Я бы это перевел как «Стиль, в котором будет создан результат». А стилей этих достаточно много. Кстати, если есть какая-то подсказка, то вот наведя на вот такой вот значок в названии блока, вы можете эту подсказку вызвать, щелкнув на ссылочку «Нажми сюда, чтобы узнать больше». Вот посмотрите, стандартные стили, которые вам предлагает сервис для того, чтобы создавать тексты. Вот у меня в основном посетители моего сайта это женщины, поэтому я использую либо женский стиль, либо вот как у меня сейчас стоит, это профессиональный стиль начитки, потому что я делаю описание товара. Следующий шаг, который вы должны настроить, это языки. Исходный язык, у меня уже выбран русский, причем обратите внимание, что сервис может работать с колоссальным количеством языков. И как говорят, с русским у него даже не лучшие результаты. Конечно, лучшие результаты он показывает на английском языке. Поэтому те, кто ведет англоязычные ресурсы, этот сервис просто вам будет подарок. И язык результата. Опять же, вы можете из русского, как у меня, получить русский, а можете, например, выбрать какой-то другой язык, который нужен там для тематики вашего сайта. Итак, языки я настроил. Финальное, что нужно настроить, это количество результатов. Я больше трех не устанавливаю. Три варианта результата лично для меня хватает, потому что у меня один сайт. И чтобы потом не мучиться проблемой выбора, три результата для меня хватает. Если вы ведете там ну, десяток сайтов или десяток групп, и вам под каждую группу нужен свой уникальный контент, пожалуйста, устанавливайте нужное количество вам результатов вывода. Все. Вот и вся настройка. Беру фрагмент, который несет основной смысл, что нужно переписать, не больше 600 символов. Устанавливаю стиль начитки. Попробуйте, сервис развивается и, скорее всего, в дальнейшем вот этот параметр будет очень сильно влиять на результаты. Выбираю язык, количество результатов и нажимаю на такую яркую кнопочку «Сгенерить контент». Сервис работает очень быстро. Вот По сравнению с шаблоном, о котором я, надеюсь, успею рассказать, сервис практически работает мгновенно. Вот посмотрите, первый результат, который он получил, второй и третий. Ставить один результат я вам не рекомендую, потому что иногда Джавис заносит в сторону, и он начинает писать совершенно не о том, что вы хотели. То есть он, например, неправильно ухватывает смысл вот из этого фрагмента. Вот Теперь это описание можно взять, скопировать, нажав на вот такой вот значок, либо просто его удалить, либо взять вообще, вот просто очистить результаты а, вывода. Шаблоном переписать текст для а, своих коротких описаний я не пользуюсь, потому что... С моей точки зрения, есть лучшие варианты реализовать это действие. И они у меня добавлены в избранные. Чем я пользуюсь? Я использую на основе какого-то куска текста, формирую Маркированный список с преимуществами. Это реализуется вот с помощью вот этого шаблона «Bullet Points». Маркированный список. Либо можно выбрать вот этот шаблон «Это преимущество вашего предложения». Тоже получается такой пронумерованный список. Очень хорошо делается. Я вам сейчас как раз покажу, как работает один из этих шаблонов. Настраиваются абсолютно одинаково. Сейчас возьму текст. У меня стоит «Женский стиль». Два варианта. Отлично. И нажму «Сгенерить». Вот из такого куска получаю кратенько, что делает в данном случае ночной крем не в виде вот такого куска, а в виде вот таких маркированных преимуществ. Что я делаю дальше? Я просто копирую вот эти вот фрагменты, которые мне сделал сервис. И опять же собираю их в Word. Для чего? Только с одной целью. Так как у меня сайт один, и я к нему очень хорошо отношусь, я затем провожу уже доработку вручную. То есть что-то убираю, что-то оставляю и формирую такое описание, которое ну, уже устраивает меня полностью. Хотя каждое из этих описаний оно абсолютно читабельное, и кто ведет множество ресурсов, вы их можете просто вставлять практически без всяческих правок. Но теперь давайте посмотрим, как с уникальностью. Вот для чистоты эксперимента я возьму вот этот фрагмент полностью, размещу его в сервис Text.ru и проверю уникальность. Поставлю пока на паузу. Итак, проверка закончилась. Вот посмотрите, какой процент уникальности у текста, который я брал с сайта донорского. То есть 3%. Я переписываю описание, потому что ну, они все были скопированы с чужих ресурсов. И вот такой вот шикарный в кавычках процент уникальности. То есть 3%. Давайте проверим процент уникальности, который сделал Джарвис. Вот Скопирую вот это описание и вставлю его. Но опять же поставлю на паузу. Итак, проверка закончена. Обратите внимание, как ни странно, у меня даже улучшилась орфография, хотя все мои тексты с колоссальным количеством ошибок. Но обратите внимание на уникальность. 100%. Из текста с уникальностью 3% Джервис сделал мне 100% уникальный текст. Конечно, теперь этот текст можно с чистой совестью вставлять себе на ресурс. И с моей точки зрения, вот такое краткое описание читается значительно лучше, чем фрагмент, который я исправлял. Покажу еще другие результаты проверок. Вот также короткое описание, которое сделал сервис джервис для другого моего товара, тоже сто процентов. И вот из чего мы это делали: из текста с двухпроцентной уникальностью. Сервис очень классный. Вот те, кто ведет сайты и блоги. Я могу вам показать еще некоторые шаблоны, которые меня лично очень заинтересовали. То есть здесь есть вот такой вот даже шаблон. Сценарий работы – это написать ответ на комментарий у вас на любом ресурсе. Вы заполняете первое поле – это название продукта, который комментировался, потом кто комментировал, как человек оценил ваш продукт, ну, то есть пятерка значит его хвалили, единичка это значит его ругали, опять же выбирайте стиль начитки и вставляйте вот сюда тот комментарий, который написал человек. Если вы сами не можете отвечать на комментарии, но я например для своего ресурса не могу, вот для меня это прям реальное спасение. Что еще есть среди шаблонов интересное, кто вот занимается SEO, чем я сейчас пытаюсь заниматься, есть прям ряд шаблонов, которые позволяют работать SEO, позволяют делать писать SEO для полей, которые нужны для настройки ваших страничек на ресурсе. Есть шаблон, который позволяет писать биографии, истории ну то есть колоссальное количество шаблонов. Готовых. И конечно, так как это видео выкладывается на ютубе, посмотрите что есть для YouTube. То есть с помощью вот этого шаблона можно создавать классное уникальное описание для видео. Вот с помощью этих шаблонов можно придумывать заголовки, сценарии даже видео делать и так далее. То есть количество шаблонов очень большое. Я вас немножко познакомил с этим классным сервисом. Пользоваться им с моей точки зрения нетрудно. Если возникнут какие-то вопросы по сервису, пожалуйста, пишите их в комментарии к этому видео, я по возможности буду отвечать. Если кому-то хочется с помощью этого сервиса уникализировать контент, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp. Поговорим, я вам просто за очень разумные деньги сделаю уникальный контент для вашего ресурса. Как и обещал в начале видео, я немножко сегодня расскажу о втором способе, которым я пользуюсь. Это возможность уникализировать тексты, большие тексты, но исключительно для сайта. Если с помощью Джервиса вы можете создавать любую задачу, то шаблон, который я вам сейчас немножко покажу, он хорошо себя проявляет в первую очередь для людей, которые ведут какие-то сайты либо блоги. И если вам нужно наполнять сайт или блог какими-то новостными статьями, причем вы работаете по принципу взял новостную статью с сайта донора, ее переписал и выложил уже в измененном виде к себе на ресурс, вот в этом случае... Данный шаблон, конечно, отработает значительно круче и быстрее, самое главное, потому что чаще всего люди, которые ведут сайты, они ведут их несколько. Шаблон в пакетном режиме «Работать с уникализацией статей». Шаблон работает достаточно долго, но подготовив все, что необходимо, можно его включить, и он у вас будет работать. Автор этого шаблона Влад Петров. Контакты Влада я также размещу в описании этого видео, но о том, как работает шаблон, я расскажу. Скажу более подробно в отдельном ролике. Благодарю вас, что досмотрели полностью это длинное видео до конца. Возникнут вопросы, либо есть какие-то задачи по переписыванию текстов. Пожалуйста, пишите. Будем сотрудничать.